Пример. Зачем мне нужна системная работа? Упорядочить жизнь. Э, упорядочить жизнь. Стать свободнее и счастливее. Вот э, первое, что у меня начинает э, торкать, свободнее и счастливее. То есть я хочу стать свободнее и счастливее. А как это так, свободнее и счастливее? Сейчас не свободен, не счастлив? Ну, если честно, как бы, когда хаос, трудно быть свободным счастливым. А как это, можно чувствовать это, сфокусировать, прям себе объяснить? Потому что начнется утро понедельника, и нужно будет внедрять системную работу. И просыпаешься, так, сегодня нужно внедрять системную работу. Так, что-то, чтобы, зачем я это, чтобы свободнее и счастливее? Да я и так, в общем-то, счастлив и свободен, как бы, ну зачем мне это надо? Ну, результат должен быть понятен. Потому что, если я так. свободен, значит, я могу уделить, там, уехать, и все будет работать системой. А, а хочется уехать? Есть понимание, куда хочется уехать? Ну, как... каждые три месяца, о, каждое лето три месяца уезжаю. И так уже? Да. Так тогда не нужна системная работа. Хочу, хочу больше уезжать. На большее количество. Да. Какое ощущение будет, когда удастся уезжать не на три, а на шесть месяцев? Кайф да. будет. Вот надо очень четко этот кайф осознавать, коллеги. При старте нового проекта мы, не отвечая правильно на вопрос, а зачем нам это нужно, на выходе не выделяем энергию. Потому что начнется понедельник, начнется рутина, мы поймем, что на три месяца я уезжаю, кайф какой-никакой уже получаю. Ну, получаете. Я, я уезжаю с семьей, по так. получаю больше удовольствия, потому что когда путешествую вместе с семьей, с детьми, это как бы такой прям супер такой инсайд. Я хочу получить новый невероятный мощный кайф от того, зачем я собственно и создавал свою семью, я хочу быть вместе с этими людьми, потому что они мне дороги. а я, они... я хочу еще путешествовать там, куда не хочет ехать семья. А этот... Вот, вот, вот интересная вещь. Я наконец хочу кайфануть от новых ощущений, которые для меня были закрыты, потому что я путешествовал раньше только с семьей. А они не готовы э, там маленький шаг для человека, большой я для я человека. Путешествие без семьи, но там короткие путешествия. Например, там в Камбоджу, в джунгли, там в угу. Северную Полицию они не поедут, сами. а я хочу такое путешествие. И вот, коллеги, нужно фокусировать это ощущение. Когда мы отвечаем на вопрос «Зачем?», мы вытаскиваем наш эмоциональный мотиватор при старте любого проекта, в том числе по системной работе. Благодарю!